Доброе утро, коллеги! Как Максим Игоревич сказал, я хочу рассказать по поводу применения высокодозной химиотерапии с трансплантацией гемопатических стволовых клеток у пациентов с резистентными формами лимфомы Ходжкина. Хочется немножко остановиться, почему данная проблема настолько важна. Заболевание с лимфомой Ходжкиной в России составляет примерно 2 случая на 100 тысяч населения. Смертный достигает 0,74 случаев на 100 тысяч населения в год. Казалось бы, это небольшая потеря, но почему же эта проблема важна? Заболевание чаще всего возникает... В любом возрасте, но в интервале, преимущественно в интервале между 16 и 35 годами. В этой возрастной группе в России преобладают женщины. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, у пациентов, которые не отвечают на первую, терапию, на первую линию терапии, при использовании современных программ лечения, рецидивы возникают примерно у 10-30% больных, больных в зависимости от исходной стадии заболевания, прогностических признаков и характера терапии первой линии. Из общего числа рецидивов большая часть возникает в первый год после окончания лечения это ранние рецидивы, еще 20-25% в течение года. остальные рецидивы возникают позже без какой-либо уже закономерности. Легче подается повторному лечению рецидивы лимфомы Ходжкина, возникшие уже после многолетних ремиссий. Частота повторных полных, полных ответов в группе больных с поздними рецидивами достигает 75%. Десятилетние безрецидивное течение в группе с повторным рецидивом. Составляет 45%. Однако длительная общая выживаемость почти вдвое ниже из-за вторичных мелодийных гликозов и других опухолей иных осложнений, связанных с повторным лечением. Современным стандартным лечением резистентных форм и рецидивов лимфомы Ходжкина является высокодозная химиотерапия. Это проведение двух-трех циклов стандартной химиотерапии второй линии, аферез, стимуляции сбора стволовых клеток, крови, высокодозная химиотерапия и возврат стволовых клеток. На данном слайде представлены последние рекомендации по применению именно противорецидивных курсов химиотерапии, о чем говорили мои коллеги ранее, это терапия с исключением уже препаратов нового поколения таргетных, таких как видотин. Наша задача нашего центра ⁇ Петров Петрова ⁇ была изучить характеристики... Ну, выявить факторы, которые влияют на то, что пациенты не отвечают на высокодозную химиотерапию. На данном слайде представлены характеристики пациентов других центров для выявления благоприятных факторов прогноза. Хотелось бы рассказать о непосредственном опыте нашего центра. С 2014 года по 2019 год было пролечено 96 пациентов. Это были пациенты разных возрастных групп, 86 пациентов было, были пациенты моложе 45 лет, в основном были женщины, это 68%, в основном были представлены продвинутые стадии, это третья, четвертая стадия, первичное рефрактерное течение наблюдалось у 48 пациентов. Стадия при рецидиве а, также наблюдалась в основном продвинутая третья-четвертая стадия у 54 пациентов. Множественные рецидивы перед началом а, редуктивной терапии составляла примерно а, у 15 процентов. А, Пациентов. Количество линий перед проведением высокодозной химиотерапии в плане линий именно редуктивной терапии составляло более одной линии у 27%. В нашем центре в основном использовался курс химиотерапии ТХАБ. Мы его использовали у 69% пациентов. Полный ПЭТ-негативный ответ перед выходом на трансплантацию у нас составляло 32%. Поддерживающая терапия бринтоксимаб после трансплантации у нас получало 25% населения. Наши результаты. Средняя медиана общей выживаемости составила 31 месяц. Двухлетняя выживаемость свободна от неудач лечения 84%. Двухлетняя выживаемость общая выживаемость – 92%. Двухлетняя, двухлетняя Выживаемость свободно от неудач лечения у женщин составила 87%, у мужчин 75%. Статистически это оказалось незначимым. То есть нет корреляции, что это является каким-то прогностическим фактором. На данном слайде хотелось бы отметить, что есть зависимость выживаемости от неудач лечения и общей выживаемости от молочных рецидивов перед проведением именно редуктивной терапии. Пациенты, которые проводилась терапия перед редуктивными курсами, то есть это могли быть курсы АБВД, биокопы, они могли проводиться несколькими этапами. Пациенты, которые были перелечены, можно сказать так, у них выживаемость, двухлетняя выживаемость, свобода от неудач лечения, значимо ниже, чем у пациентов, которые получили одну первую линию терапии, затем уже, соответственно, перешли на вторую линию терапии. Также есть зависимость выживаемости свободной от неудач лечения и общей выживаемости от количества линий химиотерапии перед высокодозной химиотерапией. у пациентов, у которых было проведено более одной линии редуктивной терапии, общая выживаемость и выживаемость свободной от неудач лечения тоже значимо снижается. Пациенты резистентные, на данном слайде представлены пациенты резистентные к редуктивной терапии, как они были представлены и какова это была группа. В основном это были пациенты с продвинутыми стадиями, это были пациенты с рецидивными либо ранними, либо первично-рефрактерными и у пациентов также наблюдались экстранодальные поражения. Эффект от высокодозной химиотерапии у нас составил полный ответ после проведения высокодозной химиотерапии с аутотрансплантацией. 77% это полных ответов, частичных ответов 5, и прогрессирование составляло 11%. Также мы отметили зависимость выживаемости, свободной от неудач лечения и общей выживаемости от Сохранением ответа после трансплантации. Если у пациентов ответ сохранялся менее 6 месяцев, то соответственно его выживаемость значимо снижается. Также на этом слайде представлены раскладка, как выглядели пациенты, которые, получали, которые оставались в ответе менее 6 месяцев. Также хочется отметить, что это были зачастую продвинутые стадии, третья, 4 стадия, что это были рецидивы, либо ранее, точнее, это были ранние рецидивы, либо рефракторные течения, и также у них наблюдалось экстранодальное поражение. Выводы, которые хотелось бы сделать, что двухлетняя выживаемость свободна от неудач лечения составляет 84% и общая выживаемость составляет 92%. Неблагоприятные факторы, которые мы выделили, это множественные рецидивы и резистентность к редуктивной терапии. Статистически значимо снижают показатели выживаемое свободной от неудач лечения и общую выживаемость. Также рецидивы после высокодозной химиотерапии менее 6 месяцев ухудшают выживаемость свободной неудач лечения и общую выживаемость. И в заключение хотелось бы сказать, что выделение группы высокого риска среди пациентов с рецидивными рефрактерными формами лимфомы Ходжкина позволяет оптимизировать противорецидивную терапию. Применение таргетных препаратов, иммунотерапии, поддерживающей терапии, после высокодозной химиотерапии, химиотерапии с аутотрансплантацией. Спасибо за внимание.